Иногда вы будете за HTTP-прокси, возможно, вы будете в школе, университете, частных сетях. И если вы посмотрите в настройки браузера той машины, которую вам приходится использовать во время нахождения в подобных сетях, вы потенциально можете определить, используется ли у вас прокси в этой сети или нет. Вы увидите что-то здесь, в настройках, возможно, HTTP-прокси. И если здесь что-то есть, запишите IP-адрес и номер порта. И если вы под Windows и смотрите настройки в Internet Explorer, вам будет показано, есть ли какие-либо системные настройки прокси. Опять же, запишите IP-адрес и номер порта. Вы также можете использовать прозрачный прокси. Это означает, что здесь у вас не будет никаких настроек. Вы просто будете автоматически проходить через прозрачный прокси. И также у вас может быть включена настройка автоматического обнаружения прокси сервера, при которой вы будете использовать определенную автоконфигурацию прокси, или PAC. Файл PAC выглядит следующим образом. Вам нужно будет попробовать найти этот PAC-файл. И затем вы можете найти IP-адрес прокси-сервера и порт. Запишите IP-шники и порты всех прокси-серверов, которые есть в этом файле. Вполне вероятно, что этот файл находится на прокси-сервере. И вы сможете скачать его при помощи веб-ссылки. Или это может быть даже локальный файл. Существует два основных типа HTTP-прокси, с которыми вы вполне возможно столкнетесь. Многие HTTP-прокси не проксируют HTTPS-трафик, они проксируют только HTTP-трафик. Причина этого в том, что для HTTPS требуется больше усилий по администрированию. Админам приходится вносить больше изменений, добавлять сертификаты шифрования и другие подобные вещи. Так что вместо проксирования, что они делают? Они перенаправляют HTTPS трафик в конечный пункт назначения. Конечно, при условии, что домен или IP-адрес конечного пункта назначения это позволяет. Они делают это при помощи так называемого метода HTTP Connect который, по сути дела, открывает для браузера приватный туннель, который он может использовать. Прокси, которые работают данным образом, как правило, должно быть легче обойти, поскольку отсутствует проверка контента HTTPS. Но вы можете создать хороший туннель с HTTP Connect, и я покажу вам, как это сделать. Это что касается первого типа прокси. Второй тип выполняет полное проксирование HTTPS протокола, что означает, когда трафик доходит до прокси, прокси расшифровывает его. Нет end-to-end -end шифрования между клиентом и веб-сервером в случае использования второго типа прокси-серверов. И поскольку HTTPS трафик расшифровывается на прокси-сервере, владельцы прокси могут фильтровать этот трафик, исходя из содержимого трафика. Итак, как же они расшифровывают этот трафик? Что ж, в приватной сети это обычно делается при помощи размещения сертификата в браузере клиента. Браузер затем... Куда бы он ни подключился при помощи HTTP соединения или порой любых типов соединений, он будет создавать SSL соединение до прокси. Здесь оно заканчивается, здесь оно расшифровывается, прокси затем проверяет трафик. И если все в порядке, то он формирует здесь второй SSL-туннель или SSL-TLS соединение с конечным узлом назначения. И он делает это от имени клиента. И теперь, конечно, для этого требуется сертификат в клиенте. Если сертификата в клиенте нет, если сертификат не установлен в браузер, то тогда вы будете получать предупреждение, сообщающее, что имеется ошибка в сертификате безопасности и что этот сертификат недействителен. Но, вообще говоря, это очень и очень распространенный способ в компаниях, которые хотят проксировать HTTPS трафик. Вы используете их устройство. Они помещают этот сертификат в клиент и расшифровывают трафик на прокси-сервере. И они в состоянии просматривать весь трафик. Все же, есть потенциальная возможность пройти сквозь этот второй тип прокси. И давайте разберем несколько способов, как это делается. Первый инструмент, который можно попробовать, чтобы обойти HTTPS прокси это Corkscrew. Corkscrew — это утилита для туннелирования SSH через HTTP прокси Как здесь сообщается, она поддерживает целый ряд операционных систем, включая Mac OS X. Можно получить даже версию для Win32 при помощи SigWin. И также версию под Linux, конечно же. Утилита доступна из репозиториев. Например, под Debian или Linux, sudo aptget install, затем Corkscrew, и вы сможете получить полностью рабочую версию из репозитория. Что мы сейчас делаем? Мы откроем динамический порт SOX-прокси на нашей локальной машине, при помощи которого трафик будет отправляться через HTTP-прокси и затем на SSH-сервер. Чтобы открыть соединение до SSH-сервера, мы для начала попробуем использовать метод HTTP-коннект, который позволяет клиенту соединяться с сервером сквозь HTTP-прокси, путем отправки HTTP запроса Connect в адрес прокси-сервера. Именно так работает Corkscrew. Именно это мы и будем использовать. И давайте я объясню эту команду. Мы подключаемся по SSH через 22-й порт, Номер порта нам нужно будет поменять. Это, скорее всего, будет 80-й порт, или порт 443. Это должен быть любой порт, который позволит использовать ваш межсетевой экран. И затем мы собираемся использовать дополнительные команды, которые мы можем выполнить при помощи прокси Command. И мы собираемся запустить Corkscrew. Мы запустим программу Corkscrew. И сначала она соединится с этим IP-адресом прокси-сервера, вот почему нам нужно было указать этот айпишник. И далее, здесь, 8118, это порт прокси-сервера. И далее мы собираемся поднять динамический сок прокси, локально на порту 8080, который соединится с demo.stationx.net. И как только мы это сделаем, мы можем вставить 127.0.0.1, и порт 8080 в браузер. Этот браузер пойдет через HTTP-прокси, и затем по SSH на сайт demo.stationx.net. Итак, давайте попробуем. Проверим, будет ли это работать. Готово. Мы на SSH-сервере. Мы попали сюда через HTTP-прокси. Я разрешаю своему браузеру работать через этот прокси. 127.0.0.1, порт 8080, SOX прокси, удаленный VPN. Готово. Я подключаюсь из дата-центра Amazon в Дублине, где находится демо-сервер. Итак, имеем возможность прохождения через HTTP прокси без особых усилий. Помните, что номер этого порта нужно поменять на тот, который позволяет использовать межсетевой экран. И, конечно, вам нужен Corkscrew. И вам нужно знать IP-адрес и порт прокси сервера. Если метод HTTP Connect недоступен, или Corkscrew не работает по какой-либо причине, то тогда вы можете попробовать другой инструмент. Здесь у нас Прокси Tunnel. Проскролим вниз. Видим, что он доступен для Windows, OpenBSD, NetBSD, то есть он должен работать на Mac. Он доступен для Debian и Kali, и доступен из репозитария под названием Proxy Tunnel. То есть вы можете просто получить его при помощи AppGetInstallProxyTunnel. А это команды, которые вы будете использовать. И если мы посмотрим вот сюда, то увидим очень похожую структуру, как мы уже делали ранее. Мы лишь используем здесь прокси Tunnel вместо Corkscrew. Здесь у нас снова 22-й порт, который можно поменять на тот порт, который позволит межсетевой экран. 80-й порт, 443-й порт и так далее. Итак, здесь, собственно, команда -tunnel прокси tunnel терапии. Это IP-адрес прокси-сервера. Далее 8118 это номер порта И затем снова мы создаем локальный динамический SOX-прокси И подключаемся к demo.stationx.net с целью создания этого SOX-прокси Итак, давайте попробуем Теперь у нас есть немного больше информации. Нам показывается, что мы идем через этот HTTP прокси, и что мы переходим на этот SSH сервер. Готово. И вот, пожалуйста, мы снова подключаемся из Ирландии. То есть мы успешно проходим через этот прокси, и вы можете увидеть здесь, что мы подсоединены к локальному SOX прокси через порт 8080. Далее, я боюсь, что не все прокси будут сотрудничать с нами. Есть множество вещей, которыми они могут пользоваться в попытке воспрепятствовать нам проходить сквозь них. Во-первых, это аутентификация. Возможно, вам придется пройти аутентификацию на этом сервере. И здесь вы можете увидеть команду. Я добавил в нее тире большая буква P с прокси Таннел. И вы вводите имя, имя пользователя, двоеточие, пароль. И вы сможете передать имя пользователя и пароль прокси-серверу. Если вы не хотите вставлять ваше имя пользователя и пароль непосредственно в данную команду, поскольку она засветится в списке процессов, то вы можете использовать заглавная буква F и просто поместить имя пользователя и пароль в файл подобным образом. Это команда Proxy Tunnel, а для Corkscrew вы можете сделать нечто подобное. Вы можете сделать это из файла, в который вы помещаете имя пользователя и пароль, и эта команда отправит их на прокси сервер. Некоторые прокси могут запрашивать даже больше информации, например, юзер-агент вашего браузера и вашего реферера. Вы по-прежнему можете предоставлять эту информацию, используя прокси-туннель. Можете заметить, что эта команда похожа на те, что мы уже использовали. Но отличие в том, что здесь у нас тире за главная буква H. И далее здесь мы добавляем агент в кавычках. И если вы не уверены, какая у вас строка юзер-агента, то просто найдите любой юзер-агент и вставьте что-нибудь сюда в качестве вашего юзер-агента. И здесь у нас хост-тире заглавная буква H, забирающий переменную отсюда. И далее идет реферер. И снова мы здесь берем переменную H. Затем тире заглавная буква P, юзернейм, пароль. И затем идет создание локального туннеля. Итак, эта команда становится довольно длинной, не так ли? Есть альтернатива. Поскольку команда длинная, что мы можем сделать? Мы можем настроить запуск дефолтной команды на узле. И мы можем сделать это путем редактирования конфигурационного файла, который будет находиться в папке .ssh для пользователя, под которым вы хотите запустить эту команду. И давайте отредактируем этот файл. Я уже предварительно его заполнил. Вот то, что вам потребуется. Хост это название сервера, к которому вы собираетесь подсоединиться. Пользователь — это пользователь, которого вы собираетесь подсоединить. Имя хоста — это IP-адрес или URL вашего сервера, или доменное имя вашего сервера сервера порт через который вы соединяетесь а у вас он будет 80 или 443 -м. динамический порт для создаваемого сокс 5 прокси который будет создан локально и к которому вы будете подсоединяться и далее здесь прокси команд все то же самое как я уже показывал вам и вы можете вставить любые предыдущие команды для создания свойств вот сюда мы видим что команда продолжается далее Итак, теперь, если я сохраню все это, если наберу команду ssh-demo, будет выполнена полная команда для создания прокси-туннеля, потому что она сохранена в моем конфигурационном файле, и будет создан локальный сокс с прокси при помощи этой одной команды, поскольку демо — это хост. Готово. Видим, что мы соединяемся через HTTP-сервер с SSH-сервером. Вот так. Идем сюда. Обновляем. И, пожалуйста, туннель через HTTP-сервер с использованием SSH. Все работает. Есть еще несколько вариантов, но я не смогу рассмотреть каждый из них. Тем не менее, к хорошему относится HTTP Tunnel. Это программное обеспечение, которое вы помещаете на сервер и на клиент, и создаете соединение между ними. То есть, вместо использования SSH, вы будете использовать этот софт. Доступен под Windows и Linux. Доступен из репозитория для Debian. Что касается Windows, есть HTTP Tunnel. Выглядит следующим образом. Можете попробовать его. Есть Barbara Tunnel. Попробуйте. Есть Super Network Tunnel, но это платное решение. Выглядит вот так. И вдобавок, если вы в среде Windows и вам необходимо выполнить аутентификацию NTLM типа, есть прокси для аутентификации, который может помочь вам пройти через HTTP-прокси. Это может пригодиться вам, если нужно пройти NTLM аутентификацию. В общем, это то, что касается обхода HTTP-прокси. В большинстве случаев при помощи одного из этих инструментов или методов есть хороший шанс, что вы сможете обойти их. Но, конечно, всегда помните о последствиях. Если последствия могут быть серьезными, все эти методы могут быть раскрыты внимательным системным администратором. Электронная почта сегодня — это один из самых важных онлайн-сервисов, которые мы используем. Для большинства людей она может быть единой точкой отказа, поскольку многие наши учетные записи связаны с почтой. Если ваша электронная почта скомпрометирована, то и связанные с ней аккаунты оказываются также скомпрометированными. Приватная информация окажется скомпрометированной, включая ваше имя, адрес контакты, список друзей и все остальное, что связано или хранится в вашем электронном почтовом ящике. Для большинства людей очевидно, что безопасность электронной почты важна, но, к сожалению, в контексте безопасности электронная почта ослаблена на фундаментальном уровне, и это нельзя исправить. Все, что мы можем сделать, это приклеивать кусочки лейкопластыря на нее. Пластырь, при помощи которого мы попросту не можем разрешить проблем безопасности, сопряженные с электронной почтой. Разве что все вокруг не начнут использовать это на практике, что можно сравнить с полным изменением электронной почты. Электронная почта пришла к нам из того времени, когда о безопасности не думали, но мы продолжаем ее использовать, потому что она распространилась повсеместно. Сегодня у каждого есть адрес электронной почты, и если бы все неожиданно переключились завтра на альтернативу защищенным обменом сообщениями, проблема была бы решена. Но поскольку этого не произойдет, мы застряли с поломанной системой обмена сообщениями под названием электронная почта. Это значит, что вам нужно будет убедить остальных начать использовать технологию шифрования, если вы хотите общаться с этими людьми приватно. Вы не можете справиться с этим в одиночку. И давайте пойдем с самого начала. Итак, есть два способа попасть в электронную почту. Первый — это ваш веб-браузер с использованием функционала типа HTML5 и JavaScript. И, возможно, большая часть людей представляет электронную почту именно так. Это наиболее распространенный способ, который люди имеют тенденцию использовать для доступа в электронную почту посредством Gmail или Yahoo Mail. Но есть и второй способ. Это почтовый клиент. Это нечто похожее на Thunderbird, Close Mail или Outlook. Люди обычно используют клиенты на работе. Есть Mac либо почтовые приложения, которые вы ставите на свои сотовые или мобильные телефоны. Все они являются клиентами электронной почты. И большая часть провайдеров электронной почты позволит вам использовать оба метода. Доступ в веб-почту и клиент электронной почты. В веб-почту вы получаете доступ через HTTPS по 443-му порту, который использует SSL и TLS шифрование. Ну, или так должно быть. Это стандартное решение для большинства людей. Если нет, то тогда это крайне небезопасно. Но на практике почти вся веб-почта шифруется с использованием HTTPS 443. SSL, TLS. Вы аутентифицируете этот сервер, что сервер подлинный. При помощи сертификата, как обычно с HTTPS, клиент проходит аутентификацию. Обычно при помощи пароля. И если есть возможность, вам следует поменять метод аутентификации на двухфакторный, поскольку это противодействует атакам на пароли. Мы говорили об этом в разделе о паролях. Вам следует найти провайдера электронной почты, который обеспечивает двухфакторную аутентификацию. Если вы пользуетесь только веб-почтой, то письма хранятся только на сервере. Далее у нас есть почтовые клиенты. В почтовых клиентах мы работаем с разными протоколами и вариантами портов для отправки и приема электронных писем. Итак, если речь заходит о приеме сообщений, то у нас есть протокол IMAP, порт 143, нешифрованный. Есть POP, порт 110, нешифрованный. Вам не стоит их использовать, если вы беспокоитесь о безопасности своей почты и получении писем. Избегайте их использования. И большая часть email-провайдеров сегодня также не поддерживает эти протоколы, либо поддерживает шифрованные альтернативы. Этими альтернативами являются IMAP порт 993, который работает через шифрование SSL-TLS, с основанной на сертификатах аутентификации на стороне сервера, как это устроено на веб-сайтах. И Есть POP3 через порт 995, также SSL-TLS-шифрование с на сертификатах аутентификации на стороне сервера. И эти два протокола вам стоит использовать для получения писем. IMAP-порт 993 и POP3-порт 995. Некоторые имейл-провайдеры могут размещать их на разные порты, но де-факто используются эти номера портов. И что важно, оба этих протокола работают через SSL и TLS. Что касается различий между IMAP и POP, то из них двоих IMAP обычно используется в тех случаях, когда вам нужно проверять свои электронные письма с разных устройств, типа ноутбука, телефона, планшета и так далее. Поскольку имейлы синхронизируются с сервером и всеми устройствами при помощи IMAP, все устройства хранят копии писем. Мастер-копия хранится на сервере. Это наиболее удобно. Большая часть людей использует именно этот способ. В качестве альтернативы, pop 3 загружает имейлы с сервера на один имейл-клиент и затем удаляет эти письма с сервера, поскольку сообщения скачиваются на один почтовый клиент и затем удаляются с сервера. Может так получиться, что письмо потеряется или исчезнет из ваших входящих, если вы попытаетесь проверить свою почту из другого email клиента или веб-почты. Но, тем не менее, вы можете захотеть, чтобы письма не хранились на сервере в целях безопасности. Если вы волнуетесь о доступе к серверу посторонних людей, пользуйтесь ПОП-3. Если вы волнуетесь о доступе посторонних людей к вашему ноутбуку, храните почту на сервере и клиенте при помощи IMAP. Далее. У нас есть протоколы для отправки имейлов при помощи имейл-клиентов. Есть SMTP, порт 25. Это стандартный нешифруемый порт. Вам не стоит его использовать, если вы заботитесь о своих имейлах, отправке своих писем и приватности. Далее есть так называемый Start TLS, который обычно находится на порту 587 и использует SSL-TLS-шифрование. Еще есть SMTP. Порт 465, который шифруется при помощи SSL-TLS. Вам стоит использовать там, где это возможно, SMTP с портом 465 с SSL-TLS шифрованием. Что касается StartTLS, на 587 порту он более подвержен атакам посредника. Так что используйте SMTP с портом 465 с опцией SSL-TLS. Для email-клиентов и веб-почты SSL-TLS будет использовать CyperSuits, то есть наборы шифров. Вам нужен надежный набор шифров, в идеале с использованием эллиптической кривой Диффи Хеллмана, так чтобы сеансовые ключи были эфемерными. Если закрытый ключ будет скомпрометирован, лишь небольшие объемы данных будут скомпрометированы. В разделе «О шифровании» рассматривается этот вопрос. Если помните тот момент, когда мы разбирали наборы шифров, мы использовали инструмент под названием SSL Labs. Вот он. Он не сканирует SMTP или IMAP SSL почтовые порты, к сожалению. Но вы можете использовать его для проверки 443 порта для веб-почты. Например, здесь я могу проверить Ghost Mail и увидеть, как устанавливается их ssl TLS. Здесь у нас рейтинг А+. Видим эллиптические кривые. RSA с AS. Так что да, кажется, они делают правильные вещи. И если вы хотите исследовать другие порты, типа 465, 587, есть несколько способов сделать это. Первый способ в кале. Здесь у вас есть SSL скан Если мы сейчас нажмем Enter, он просто начнет сканировать порт 443. А если вы хотите просканировать определенный порт, вам нужно набрать 465. И затем вы сможете посмотреть на SMTP, поверх SSL TLS. Нажимаем Enter. Смотрим на вывод. Дело в том, что у Гостмейл есть только интерфейс веб-почты. И если бы порт 465 был открыт у меня, мы смогли бы его проверить. Здесь мы видим то же самое, что мы видели при помощи SSL Apps. Такой же набор шифров. Следующий способ проверки почтовых серверов, который мне нравится, вот эти ребята. Если мы введем сюда адрес электронной почты какого-нибудь человека, которого вы знаете, нажмем попробовать. Либо, если вы введете даже не настоящий адрес почты, «Тест собака Ghostmail, или Ghost Mail, или еще какой-нибудь, нажимаем Попробовать. Этот сервис связывается с почтовыми серверами. Находит почтовый сервер для этого домена, потому что это не обязательно ghostmail.com или другие домены, которые мы можем здесь увидеть. В нашем случае почтовый сервер находится здесь. Он взят из так называемой MX-записи для этого домена. MX — это почтовая запись или запись обмена электронной почтой в DNS. То, что мы здесь видим, — это общение с почтовым сервером. Видим здесь, что используется StartTLS. Здесь видим набор шифров, которые используются. Что вы, по сути, здесь видите, — это текстовая ASCII-коммуникация с данным портом. Эти команды, по сути, помещаются в поток пакетов для этого порта. И я могу привести пример этого. И давайте проверим, например, Gmail. Итак, для начала нам нужно определить адрес почтового сервера. Нам нужно использовать утилиту NS Lookup. Она выполняет DNS-запрос для определения MX-записи обмена электронной почтой, что даст нам IP-адрес почтового сервера для gmail.com. Готово. Видим, что здесь у них, собственно, несколько серверов, что неудивительно. Итак, чтобы давать основанные на тексте SMTP команды, нам нужно использовать определенные инструменты, которые позволяют это делать. Мы можем использовать CellNet или NetCAD. NetCAD — это утилита, которая позволяет вам выполнять операции чтения и записи, применительно к сетевым соединениям с использованием TCP и UDP. Итак, как видите, я могу просто использовать стандартные текстовые команды. Именно это здесь и делается. И давайте попробуем вот эту команду. Вставить. Видим, что мы получили такой же ответ. Нам дается несколько вариантов того, что мы можем сделать. Итак, start TLS. и так далее. Выходим отсюда. В общем, если мы запускаем такие же команды, как здесь, я думаю, что мы получим примерно такие же ответы. Теперь, перейд... Теперь перейдем к аутентификации. Как я уже говорил, для аутентификации используются сертификаты, чтобы проверить сервер на подлинность. Почтовый клиент использует свой собственный репозиторий с сертификатами или хранилище в операционной системе. Точно так же, как браузер проверяет подлинность сервера. То есть это похоже на HTTPS-аутентификацию сервера браузером. Знаете, это одинаковый процесс. И, конечно, мы можем посмотреть на сертификаты, которые здесь есть. Этот сайт полезен в этом плане. Если мы нажмем здесь на более подробно, спускаемся ниже. Вот оно. Можем увидеть первый сертификат цепочки. Вот открытый ключ. Непосредственно сам сертификат. И далее второй сертификат цепочки. Можем здесь все просмотреть, вплоть до корневого сертификата. Аутентификация на стороне клиента. В зависимости от почтового клиента, у вас будут различные методы аутентификации. Включая такие вещи, как передача пароля в незашифрованном виде, так было реализовано изначально. Затем передача пароля в зашифрованном виде, поскольку вы используете SSL и TLS. Можно использовать такие вещи, как Kerberos или GSS API, которые обычно используются для корпоративных решений. Есть NTLM. Это решение от Microsoft для соединения с серверами Microsoft Exchange. Вы можете использовать TLS, SSL или какие-нибудь сертификаты для аутентификации вашего клиента. Есть протокол под названием OAuth2, который вы можете использовать. Но в целом вам стоит попробовать некоторые виды более строгой аутентификации или двухфакторную аутентификацию, если есть возможность. И мы рассмотрим двухфакторную аутентификацию в соответствующем разделе.